Ретроградный Юпитер. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева. Сегодня мы с вами поговорим об этой большой планете, которая в году примерно 4 месяца идет транзит ретроградного Юпитера. И очень стоит задуматься тем, у кого в натальной карте тоже Юпитер ретроградный. В это время будет э, просто ужасная э, лень. Даже дело, которое вы любите делать... Вот в этом году э, такой ретроградный Юпитер, в этом девятнадцатом году ретроградный Юпитер был летом, он закончился 11 августа, и до этого 4 месяца э, несколько моих клиенток мне рассказывали, не могу себя заставить что-то делать. Вот есть курс, который нужно пройти, который была оплатила уже, и он лежит и откладывается каждый день на потом, на потом, на потом другая девушка мне сказала у нее красивый бутик с платьями она сказала даже не могу звонить клиенткам и приглашать их на примерку хотя привезла новые платья и почти большая возможность что девушкам понравится и они купят эти платья И просто не могу себя заставить говорить звонить то есть люди когда даже любят что-то делать вот так он проявляется да то есть это время вот именно покопаться внутри себя идут какие-то изменения разрешить себе развиваться наконец-то, да, какие-то переосмысления пройти, обдумать свой предыдущий путь, который позади, что было сделано хорошего, что было сделано не так, что нужно переделать. Вот эти все моменты очень важно, очень важно сделать. Конечно, его нужно гармонизировать, потому что 4 месяца в году состояние, когда тебя нет желания делать ничего – это очень-очень трудное состояние. Я просто представляю, как можно устать от того, чтобы ничего не делать. Чтобы он не отражался так ярко, ретроградный Юпитер, кстати, он влияет и на финансы, и на отношения, на то, чтобы в вашу жизнь пришел мужчина статусный. Да? То есть это очень важно, чтобы он был сгармонизирован. Обязательно у кого есть в карте Юпитер ретроградный, обязательно обратите внимание и сгармонизируйте его. Значит, Уважение к старшим, служение старшим, да, это обязательно Первое, это наши родители, потом уже пошли по соседям, да, кому что помочь, гармонизируем Второе, обучение, обучение, то есть э, на первом этапе, может быть, даже силой воли заставляем себя чему-то поучиться Может быть, какие-то ролики на ютубе посмотреть, да, чтобы что-то узнать И следующее, служение мужчинам Труднее всего женщинам, когда говорят, я живу с мамой, с дочкой, у меня нет мужа, развелись, нет брата, нету отца и нет мужчины в семье, которому могли бы послужить. То есть ежедневное служение, просто вы помыли посуду за отцом, за мужем, за сыном, за братом, да? у вас идет уже служение, вы очень хорошо прокачиваете уже Юпитер, он будет ослаблять вот это вот давление, вот это вот состояние лени, состояние, что нету сил, что сос состояние, что ничего не хочется делать. Она очень быстро будет уходить если в вашей семье нет мужчин да, то есть такие ситуации встречаются бегом к соседям смотреть у кого там старички чем-то поухаживать чем-то помочь что-то сделать очень хорошо будет можно каждый день приходить на какие-то два часа какой-то соседке, может быть там лежачий какой-то дедушка и с ним нужно посидеть, просто поразговаривать, а женщина, которая за ним ухаживает, просто пойдет на лавочке, посидит, отдохнет немножко от всего этого, да. Это будет уже очень благостный поступок, который поможет вам прокачать Юпитер. Может быть, что-то сготовить, вкусных пирожков напекли, угостили соседа, да, или там борща попросили соседа, там, я не знаю, какой-нибудь гвоздь забить. Говорит, слушай, забей мне гвоздь, я тебя борщом накормлю, да, уже будет ваше служение, то есть гвоздь – это гораздо меньшее служение, чем вы накормите борщом. Это будет тоже улучшать вашу ситуацию, будет давать энергии, энергию и двигаться дальше. Мантры. мантры. Конечно же, мантры тоже очень хорошо помогают прокачать Юпитер. Но мы с вами поговорим об этом в других видео. Сделаю обязательно видео «Мантры планетам». Что же еще? Да? Обучение. Пусть это будет что-то маленькое. Вы научились, там, я не знаю, борщ варить по-другому, да? или какую-то блюдо готовить по-другому. Может быть, покопались в каких-то веганских роликах да? по приготовлению веганской еды. И вот это все будет помогать вам улучшать Юпитер. Гармонизируйте, когда вам хочется гордыню проявить, ваше эго показать другому человеку. Старайтесь себя остановить вот в этом моменте. Будет непросто, но пробуйте. Пробуйте, потому что это тоже помогает сгармонизировать Юпитер. Хотя Юпитер вас и будет подталкивать на то, чтобы проявиться в эго, Особенно тех, у кого картис Юпитер ретроградный. Пейте больше воды, кушайте больше фруктов в момент ретроградного Юпитера. Гуляйте на солнышке. Солнышко будет давать вам больше энергии, чтобы вот преодолеть вот эту лень. И йога. Делайте хотя бы 15 минут йоги. Пусть это будут какие-то растяжки по пилатесам, пусть это какие-то э, намасте, да, вот, э, служение э, старшим преданным. Да. Это вот в, нашей, в нашем духовном пути старшим преданным мы стараемся служить. Это тоже помогает очень хорошо прокачать Юпитер. Ну и просите благо... прощения у учителей, которых вы обижали в своей жизни, которым вы, может быть, грубили в детстве, да. Просите, вспоминайте эти лица и просите у них прощения, знаете. Я не ведала, что творила, я маленькая и глупая была, не понимала. Простите меня, там, дорогая Лариса Павловна, да, или Нина Ивановна, или там какая-то учительница, которая всплывает в вашей памяти. Это э, планета Юпитер, она связана, с, еще она по-другому называется гуру, учитель, да? то есть она связана с учителями. Те люди, у которых ретроградная в, в карте Юпитер, им обычно тяжело э, давалось обучение, приходилось прилагать усилия, вот прям усидчивость, терпение может быть, несколько раз читать материал, который нужно будет завтра на уроке рассказать, может быть, больше внимания, чтобы выучить там эту таблицу умножения или какое-то стихотворение. В школе давалось непросто, и учителя э, не любили таких детей чаще всего, и дети не любили учителей, шли какие-то конфликтные ситуации. Это говорит о том, что в прошлой жизни вы уже э, оскорбили какого-то учителя, поэтому вам в этой жизни дается ретроградный, то есть как бы вернуться на тот путь и пройти его заново, простить какие-то ситуации, попросить прощения за какие-то ситуации. мы не знаем как там было. неспроста нам закрывают память, потому что мы скорее всего будем неадекватно на это реагировать. то есть по мере познания нам память открывают у нас есть семь тел, которые как вот матрешки да? одну матрешку открываешь там другая вот самая маленькая матрешка это наше физическое тело. А остальные матрешки это уже наши тонкие тела, которые мы не видим. И одно из них самое большое это каузальное тело, и в нем э, хранится, как на флешке, вся вся информация о наших прошлых воплощениях. Она никуда не стирается, никуда не девается. Она там хранится. И по мере нашего познания, по мере нашего, нашей подготовленности мы уже имеем доступ к этим знаниям. Мы можем видеть свои прошлые жизни только тогда, когда мы не будем уже неадекватными, когда мы не будем там падать в обморок от того, что там показали, что мы кого-то убили, да, или нас кто-то убил, и запомнили лицо, а, я знаю, кто это, да, я в этой жизни отомщу, там, это, это вот тот то тот то да, вот когда мы вот этот период прошли, когда мы понимаем уже, что это прошлая жизнь, оно уже все прошло, не нужно никакой, никакой мести, никакой злости, никакого, все это... Декорации меняются, а актеры одни и те же остаются, души одни и те же. Нам дают другие тела, мы снова воплощаемся. Но это в других видео мы об этом тоже поговорим. Это тоже очень интересная тема. Так что Юпитер – это учитель. И с уважением относитесь к учителям. Можно на убывающую луну написать на листке еще, все свои обиды на учителей или попросить прощения у учителей, вспомнить учителей, с которыми вы конфликтовали, да и сжечь этот лист. Это тоже очень хорошая практика, но бывающую Луну она очень сильно работает. Хорошо, дорогие мои, в следующем видео мы с вами поговорим о ретроградном, о ретроградной Венере. А сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, которое будут новые выходить. Пишите комментарии. И я буду очень благодарна вам за эти комментарии. И желаю вам отличного дня. Пока-пока.